подскажите как мне избавиться мне от страха, который затаился в моей душе очень глубоко спасибо огромное за помощь методов избавляться от страхов их существует бесчисленное количество огромное множество самые простые методы каждый метод его можно пробовать практиковать и так далее ну давайте о некоторых методах я скажу вам они действительно вам помогут избавиться от таких страхов первое сядьте ровненько на стульчик при этом найдите симметричное место на одном колене одной ноги и на втором колене другой ноги постарайтесь думать о том что вызывает у вас страх надавливайте на точку на ноге после чего думайте о том что вызывает у вас радость надавливайте на точку на другой ноге после этого делайте так многократно 10-15 раз попробуйте постарайтесь 2-3 минуты этому уделять после чего через одну минуту надавливаете на две точки одновременно. Таким образом, объяснение происходит так. У нас есть возбуждающие синапсы, которые действуют по принципу возбуждения воспоминания и подавляющие синапсы, которые действуют по принципу затухания. И в случае, если вы их привязываете к определенным точкам на симметричных частях вашего тела, то в случае, если вы их возбуждаете, создаете рефлекс, после этого возбуждения Одновременно обоих точек приводит к тому, что воспоминания, которые были до этого возбуждены или на которые были произведены вот такие прицельные или нацеливание нашего сознания, они будут аннулированы между собой. Это самый простой метод. Какие существуют еще методы? Ну, самые простые примитивные методы ⁇ это поработать с собой с помощью бумаги. Берется лист бумаги белый. Думайте об этом воспоминании и черной ручкой старайтесь данное воспоминание или ту энергию, которая есть в вашей душе, вычеркнуть на этой белой лист бумаги. Делайте это один раз в день, после чего такую бумагу сжигаете. Какие еще есть методы? но ну, самые такие простые, примитивные, это слайд. То есть представляете картинку того, что с вами произошло, видите это, представляете, будто видите это как слайд в своей голове, достаете этот слайд, произносите да, действительно это было, я действительно не хочу это больше об этом думать и выбрасываете этот слайд. При этом ставите новый слайд, где изменяете картинку. Таких процессов очень много, об этом я рассказываю на первой ступени, я там даю методы устранения воспоминаний и страхов с помощью медузы, там всевозможные вот такие методы. Обязательно проходите первую ступень. Сейчас первую ступень можно приобрести со скидкой, перейдя на мой сайт и найти для себя те ресурсы, которые могут вам существенно помочь. Это можно там со свечой отработать, с медузой, с золотинкой, с мантрами, кодами и так далее.